Друзья, всем привет, с вами Эдуард, и сегодня в этом ролике я для вас приготовил подробную информацию о бизнес-платформе Forsage Info. Многие задают вопросы, что это за платформа, в чем ее суть, чем она полезна и как, пользуясь ей, можно зарабатывать удаленно через интернет. Я расскажу подробно про ее основные фишки, поэтому если вы сетевик или вы работаете и зарабатываете деньги через интернет, для вас эта информация будет очень полезна. А теперь давайте поподробнее. Эта платформа она была запущена в декабре 2011 года. Ее основной задачей было помогать в работе через интернет. Она помогала автоматизировать определенные действия с чем на тот момент она неплохо справлялась. Со временем ее функционал он расширялся, и все больше и больше пользователей с разных стран присоединялись к нашему сообществу. По мере того, как расширялась география пользователей, появилась необходимость создания целой социальной сети. Ну, типа Facebook или Instagram, но а, не просто социальной сети, а именно для сетевиков различных сетевых компаний. Многие дистрибьюторы сетевых компаний стали к нам обращаться с просьбами получить возможность пользоваться всеми этими инструментами в своих сетевых компаниях. Мы серьезно задумались об этом и начали воплощать эту идею в жизнь. Основной идеей нашей команды было создать единое сообщество, дом под крышей которого компании могли бы чувствовать себя комфортно и пользоваться только самыми новыми технологичными инструментами. Внутри этой социальной сети постоянно внедряются и разрабатываются инструменты, которые помогают вам строить ваш бизнес в режиме smart. Что я имею в виду? Первое. Приглашение. Где взять людей? Да? Благодаря рекламной кампании на разных ресурсах и специальному алгоритму простым нажатием кнопки вы и ваш партнер или вся ваша организация будете получать заинтересованных кандидатов, так называемых лидов, прямо в вашу рабочую тетрадь где вы можете отслеживать все процессы. Система распределения, сегментации целевой аудитории. Мы создали систему мультилендингов, это страница захвата для разной целевой аудитории, на которой льется трафик с рекламной кампанией. Там с Google, с Яндекс, с Facebook, с YouTube и так далее. В вашей рабочей тетради вы видите, с какого лендинга пришел кандидат. Вы видите, это сетевик, мама в декрете, которая ищет подработку, бизнесмен или просто человек в поисках удаленной работы. Ваш кандидат, например, мама в декрете, она попадает на лендинг для мамочек в декрете. И там внутри точно такая же мамочка в декрете, она объяснит про этот бизнес, про заработок на понятном для нее языке. Сетевик получит информацию от сетевика и так далее. Такого рода касания они релевантны, они способствуют утеплению вашего кандидата, что повышает конверсию. Скрипты. Сегментированные скрипты под разную целевую аудиторию. Ваш новичок он ведет диалог по специальным проработанным скриптам, знакомясь и утепляя связь и выявляя потребность. Под каждую целевую аудиторию задействуются свои скрипты и система ответов на возражения. С сетевиком вы используете прописанный скрипт для сетевиков. С человеком, который ищет работу, соответственно, другой скрипт. Система отслеживания так называемый трекинг. У вас будет контрольная панель и CRM, нам требуется вся возможная информация о холодном кандидате, чтобы успешно вести с ним диалог. Вы видите устройство, с которого он зашел в кабинет, вы видите там с планшета он, с телефона, с компьютера, с какой стороны, с какого города, его социальная сеть, его мессенджер, контактные данные, сколько минут он посмотрел вашу презентацию, какие кнопки он нажимал, чем интересовался. Онлайн он в офлайн. когда последний раз ходил в систему. Вы получаете максимальную информацию для вашей аналитики. Ваш кандидат он будет получать специальную рассылку, которая будет объяснять и открывать все тонкости сетевой индустрии. Панель управления позволит вам отслеживать статистику и аналитику всей вашей команды. Тем самым вы сможете выявить и понять слабые стороны вашей структуры и их откорректировать. Утепление, утепляющий коридор и рассылка. Подогревающий контент показывает преимущества данной индустрии и плюсы использования данного вида бизнеса. После того, как человек ознакомился с информацией о вашей компании, он имеет возможность приобрести ваш продукт. Он может зарегистрироваться в вашу команду либо пройти бесплатное обучение, в котором получит всю подробную информацию о вашем бизнесе и всех возможностях. Мы это называем утепляющими касаниями, которые помогают утеплить вашего кандидата внутри кабинета. Он знакомится с отзывами команды, он сможет участвовать в общем чате. Он может видеть количество людей и задать интересующие его вопросы. Система пожизненно закрепляет вашего кандидата именно за вами. Переподписание просто невозможно. Мобильное приложение. Для того, чтобы вы могли работать удаленно, мы разработали мобильное приложение на Android и iOS, чтобы вы могли работать через ваш смартфон или ваш планшет. По статистике более 70% аудитории пользуются интернетом именно со смартфонов, что увеличивает вашу потенциальную аудиторию. Алгоритм управления – кандидат может пройти по автоматическому алгоритму, когда вы спите, система самостоятельно проведет его по всем этапам, без вашего участия, а днем вы можете использовать ручной режим и контролировать процесс прохождения обучения вашими кандидатами. Система подготовки – в системе есть курс подготовки, он называется «Запуск», который четко, пошагово показывает как настроить систему, с чего начать работу, как правильно строить бизнес. Каждый шаг в системе упрощен для того, чтобы вы и ваша команда могли достичь максимальной дубликации, чтобы ваши люди повторяли точно такой же алгоритм работы. Пошаговый алгоритм он создан для того, чтобы запустить своего рода конвейер, при котором все кандидаты в системе идут по четкому коридору и все одинаково настраивают рабочие инструменты. Это такая единая тактика работы, которая повышает уровень дубликации. Социальная сеть. Вы сможете звонить, вы сможете отсылать сообщения вашему кандидату прямо системой, вы сможете общаться прямо внутри в социальной сети, либо используя мессенджеры, которые будут закреплены. Социальная сеть позволит вам общаться с вашими потенциальными кандидатами и партнерами, делать посты, загружать видео, фотографии, загружать музыку, слушать музыку, ставить лайки, комментировать фотографии, делиться мыслями, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, скачивать и читать онлайн-книги прямо в библиотеке. Повышайте квалификацию внутри системы, и вы получаете значки и вознаграждения, которые откроют для вас дополнительные возможности в системе. Знания. Архив онлайн, офлайн тренингов, конференции открытые закрытые по бизнесу, личностному росту и не только. Бесплатные курсы обучения, в которых вы узнаете, что требуется для успешного бизнеса. Вы сможете обучаться в онлайн и в реальном времени. Своего рода кузница, где вы сможете пройти трехдневное или семидневное обучение вместе с партнерами из разных стран. Под руководством самых успешных предпринимателей. Кто мы? Мы команда практиков с многолетним опытом в сетевом бизнесе разработали эту уникальную пятишаговую систему работы, где четко и подробно прописан каждый скрипт и алгоритм. Ваша система будет похожа на камину пилота, с множеством систем, которые очень просты в освоении, все сделано интуитивно, понятно, вам не понадобится искать что-то дополнительно в интернете для работы, все, что нужно, мы внедрили в одну систему и все сконцентрировали в одном месте. Система наделает 90% рутинной работы за вас и автоматизирует, оптимизирует ваши действия. Команда программистов, дизайнеров, маркетологов и опытных онлайн-предпринимателей работают над совершенствованием механизмов данной работы. Это гарантирует, что вы не упустите последних инновационных решений для вашего бизнеса. Вам не потребуется тратить уйму времени на обучение кандидатов вашей команды. На данный момент география пользователей насчитывает более 80 стран. Рейтинги, награды, топ-10 самых эффективных партнеров, новости и ежедневные обновления – все это превратит вашу рутинную работу в интересную игру. Денежные призы, подарки в виде техники, а также увлекательное путешествие. все это будет вам доступно заработок и защита. Мы внедрили щедрую реферальную программу внутри системы Форсаж. Ваш внутренний кошелек позволит получать комиссионные в системе, оплачивать ими услуги, делать переводы другим пользователям и оформлять вывод на свои банковские счета. Ваш кабинет защищен специальным SSL-сертификатом, который позволяет защитить сайт и ваш кабинет внутри системы от взлома. На сайте вы видите такую зеленую строку. Это она и есть. Этот сертификат используется банками и другими учреждениями для защиты данных клиентов и пользователей. После регистрации на главном сайте вы и ваши кандидаты получат доступ в демо кабинет где будет короткая видеопрезентация о вашем проекте после просмотра которой система активирует кнопки кнопка бесплатное обучение заработок она позволит попасть на специальный бесплатный курс обучения для новичков где вы и ваши кандидаты сможете подробно узнать как заработать вашу первую тысячу долларов в первый месяц работы с помощью нашей системы командная работа позволит вам быстро вникнуть и начать работать эффективнее. Мы помогаем друг другу, участвуя во всех процессах. Локальный бизнес мы также не оставили без внимания предпринимателей традиционного бизнеса. Если вы имеете свой бизнес и не знаете, как заниматься продвижением, то мы специально под ваш продукт или под вашу услугу создадим специальный лендинг, чтобы вы могли собирать и обрабатывать заявки ваших потенциальных клиентов, используя нашу CRM-систему. Наши рекламщики и маркетологи смогут специально для вас настроить рекламную кампанию, снять видео, которое увеличит ваши продажи через интернет. Ваши потенциальные кандидаты или клиенты смогут простым нажатием кнопки сразу же связаться с вами, написать вам Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook и Skype и так далее. Вы сможете использовать чат-бот для работы с вашими кандидатами, которые есть у нас в системе. Предприниматели практики отточили свое мастерство в переговорах как на холодном, так и на теплом рынке, и внедрили это все в систему. Ваша система работает круглосуточно, показывая информацию о вашем бизнесе 24 часа в сутки. Работайте прямо с вашего рабочего места. Проводите встречи в онлайн для ваших партнеров. Простота в использовании инструкции позволяет любому новичку без опыта начать зарабатывать. Система имеет свой товарный знак, зарегистрирована в СМИ и запатентовала свои права на интеллектуальную собственность. Сегодня вы узнали о полезных функциях и ценности этого ресурса, который с каждым годом становится все технологичнее и совершеннее. Поэтому не теряйте время. Изучайте систему, проходите бесплатное обучение, разберитесь, как и почему люди более чем из 80 стран мира используют систему, зарабатывают деньги через интернет. Успехов вам и до встречи на обучении!